Мы с вами будем работать по классической западноевропейской школе, которая близка и имеет свои корни в друидизме, то есть в кельтской мифологии, в кельтской традиции. Кельтская традиция как раз занималась тем, что развивала умение и друидизм, развивала умение общаться со стихиями как, как основу собственной магии. И соответственно, именно качество работы со стихиями именно в этой традиции были развиты как нигде, как ни в какой другой. Мы с вами берем за основу именно их наработки и будем развивать это с учетом преломления своего сегодняшнего, более возможно развитого в каких-то аспектах, а в каких-то совершенно недоразвитого сознания. Расположение на кресте стихий четырех базовых стихий не напрасно, это равно Великий Крест, который говорит о таком качестве этого мира, как равновесие, которое еще имеет название гармония. Но гармония, слово заезженное, дальше некуда. Употребляя его, мы всегда рискуем свернуться в какое-то понимание абсолютного недеяния и нирваны. Вот, которое не совсем соответствует действительности понятия равновесия. А что такое равновесие в истинном магическом смысле рассказывают нам как раз эти самые стихии, если мы научимся правильно смотреть на этот, на этот крест стихий. Стихии, представленные по внешнему кругу, являются отчасти антагонистами друг друга. А все почему? Потому что в каждом из них есть природное качество подавления. Огонь как самая, одна из самых сильных проявленных стихий этого мира, имеет тенденцию воздействовать на все стихии, присутствующие здесь. Если огонь попадает на землю, да, в малом количестве он ее согревает, в большом выжигает. Если огонь попадает в стихию воздуха, то в малом количестве он воздух прогревает, давая ему движение, но в большом количестве он его сжигает, лишая его всякого движения. А огонь на воду действует соответствующим образом. В малом количестве он ее разогревает, давая возможности опять же движения, испарения, то есть превращения одной формы вещества в другую. Но когда огня становится много, происходит выкипание воды, и ее полное умертвление. Да. А. Для того чтобы это не происходило, каждая стихия вырабатывает качество сопротивления. Точно такие же. Вода в случае ее небольшого количества способна, ну скажем так, не, не убить, но возбудить огонь. А, но в случае большого количества она способна ее потушить, в малом количестве она увлажнит Землю, сделает ее плодородной, но в большом количестве она превратит ее в совершенно неплодородное болото, а то и вообще в бескрайний океан, в котором происходят свои процессы, неизвестные и неплодоносящие. Вода, воздействия в большом количестве на воздух, способна его поглотить совсем, но это качество невозможно, поскольку в силу стихий вложена одно очень интересная особенность. Две из представленных стихий имеют мужские качества, качество подавления, это огонь и воздух. А две другие, земля и вода, это качество женские, качество поглощения. устроены стихии изначально запрограммированы так, что мужское влияет на женское. То есть мужская доминанта она проявлена в самой природе. Женщина имеет качество поглощающее, мужчина имеет качество подавляющее. В человеческом теле, в человеческом разуме, в человеческой природе записано то же самое качество. Поэтому вода изначально воздействует на воздух, подавляя воздух, это сами понимаете, аномалия. воздух воздействует на воду, воздух гонит воду, это по природе правильно. Так? Так. вода начинает воздействовать на воду только тогда, когда, на воздух только тогда, когда вбирает в себя необходимое количество стихий. например, огонь. если вода вступает в сговор с огнем, то тогда они вместе, вместе против воздуха очень даже активны, начинают быть активными. Вода подогревается огнем, возникают пары, пары внедряются в воздух, воздух меняет свое направление. Да, то есть теплые потоки и другие потоки, холодные потоки. Вот это очень важно видеть это и находить аналогию в реальной жизни. Мы с вами будем находить аналогии этих движений стихий именно в реальной жизни. Но надо просто приобрести навык, навык видеть изменения в реальном мире, как следствие изменения стихийных сил. И Вот это мы с вами будем научиться. Как раз для этого нам и нужно будет на это качество внимательности. Внимательность, внимательность, еще раз внимательность. Огонь воздействует на землю, представляя собой некую вертикаль. Огонь согревает землю. Когда земля начинает воздействовать на огонь, это тоже аномалия, правда? Потому что в природе этих эффектов мы не найдем. Не найдешь. Но Земля будет в этом отношении более удачивой, если, например, войдет в сговор с воздухом. То есть воздух высушивает Землю, делая ее горами. Горы воспринимают свет, воспринимают огонь совершенно не без эффекта. Ну палит солнце горы, и чего им будет с того, а ничего не будет с того. То есть огонь будет неэффективно проявлять себя в виде света, в виде жара, в виде тепла, если он будет воздействовать на землю, когда она вступила уже в сговор с третьей силой. Очень многие мифы, особенно мифы древние, египетские мифы, греческие мифы, ну как раз это, это качество и рассказывают. Просто под стихией они говорят боги, под стихийными силами они говорят титаны, и описывая их взаимное поглощения, взаимные драки, взаимные войны, он как раз и описывает, как воздействуют друг на друга стихийные силы. Мы с вами должны будем постараться научиться думать вот такими вот категориями и видеть аналогии в том, что является, может быть, с точки зрения обычного человеческого мира простейшими примитивными сказками. Вот когда мы с вами будем видеть в сказках глубинный смысл описывающие взаимодействие стихий друг друга, и этот смысл станет для нас очевидным, тогда мы можем себе поставить твердую пятерку и птицу и галочку из отчета от того, что наше сознание из человеческого плоского постепенно-постепенно превращается в объемное магическое. И всем своим слушателям занятия на различных, и уж тем более, на которые затрагивают тему магии, я советовала и советую, читайте мифы, читайте легенды, читайте саги, предания, потому что они описывают этот мир не в качестве художественного материала, а в качестве чего-то глубинного. Наши пращуры умудрились там зашифровать основные ключи к познанию, к постижению управления этим миром. Управлять можно только лишь то, чего знаешь, что знаешь. Если ты чего-то не знаешь, управление представляет собой, как обезьянка с гранатой. Да, то есть может ничего, а может очень скверно все оказаться. Возвращаемся к нашему стих... к кресту стихий. Равно Великий Крест подразумевает, что эти стихии равны друг другу. И действительно, в их функционале вложены таким образом, что они при одновременном наложении способны взаимо друг друга гасить, обращая в ноль. Вода может погасить огонь, огонь может полностью сушить воздух, воздух может сделать землю плоской и бесплотной. Быхолощивая да, горы, делая их неплодоносящими, неплодородными, земля, соответственно, может полностью впитать воду, если ее достаточно много. То есть все зависит от количества. У них есть алгоритм взаимопоглощения. Вот этот алгоритм взаимопоглощения в магии называется причинным конфликтом или базовым конфликтом. Он обязан быть. При этом это еще не вражда, это просто конфликт взаимопоглощения Для того, чтобы этот конфликт не привел к нулевому итогу, то есть к летальному исходу, каждая из стихий, каждая сила должна нарабатывать качество превращения, то есть уметь себя усиливать. Пока все понятно? Да? Соответственно, это касается каждой стихии, потому что невозможно усилить огонь и оставить в статике все остальное. Тогда огонь будет доминантным, и мир будет изменяться, и ваше сознание будет изменяться под эту доминанту. Невозможно воздух сделать главным, потому что все остальные тогда окажутся второстепенным. Поэтому каждая стихия обязана нарабатывать вот эти самые качества. И в идеале так оно должно происходить и в сознании людей, и в сознании богов, и в структуре этого мира. Но поскольку так не происходит, значит, в этом мире что-то изменено. Не, не скажу неправильно, просто изменено. Причинный конфликт, который присутствует в самой энергоструктуре Человека, мира, сознания, бога, выраженные в прикосновении к первичным стихиям, это конфликт, обеспечивающий развитие и выживание. Потому что развиваться человек начинает только тогда, когда ему чего-то не хватает, правда? Не, не придумал бы человек паровоз, если бы ему не надо было двигаться куда быстрее, не придумал бы он самолет, не придумал бы он интернет, если бы не возникла такая потребность возникает быстрее, быстрее, быстрее, быстрее все быстрее, ты должен быть успешным, ты должен быть быстрее самого другого. Почему? Потому что социальная выживаемость для нас с сегодняшнего дня это приравнено к выживаемости физической, то есть настолько, настолько плотно у нас спаялись вопросы биологической выживаемости и выживаемости психической, что разница между ними уже перестала быть очень сильно заметна. Возбуждая в себе стихии, мы возбуждаем в себе извечный природный конфликт развития. Для того чтобы развиваться, мы должны постоянно сами себя подгонять, сами себя развивать. Делая более значимой и доминантной в своем сознании какую-то одну стихию, мы таким образом провоцируем все остальные также развиваться для того, чтобы шло общее развитие. Это не просто обеспечит выживание сознания, выживание тела, его безупречность с точки зрения физиологических возможностей, то есть отсутствия болезни, но и социальную успешность, колоссальную социальную успешность, потому что сознание включит в себе механизм быстрее, сильнее, выше, глубже. То есть будь конкурентноспособен. Если ты конкурентноспособен, если ты успеваешь быстрее других, значит и у результаты у тебя будут быстрее других а значит и права ты себе в этом мире будешь зарабатывать быстрее других. Вот за возможность управления стихиями в этом самом качестве изначально всегда и была драка. Драка у религиозных систем, у магических систем, у социальных систем, у эгрегориальных систем, у каких угодно. Они хотят узурпировать право внедрения механизмов, как можно управлять стихиями, не давая возможности индивидууму сделать это самостоятельно. И вовсе не потому, что они хотят вас навредить или уничтожить. Это точно так же, как и в подсознании вшитый механизм. Людей 9 миллиардов много, а до победы должен дойти, дойти немногий, лучше один. Значит, соответственно, человеку надо системно устроить такие препоны, чтобы он, только лишь преодолевая их, достиг результата, то есть победитель получает все. Победа это достичь результата быстрее, чем другие. Результат, результат на каждый уровень техническое задание, но свое. Да? На магическом уровне это приблизить свое сознание к первоисточнику, к тому самому первоисточнику, который тебя породит. То есть, грубо говоря, выражаясь примитивным человеческим языком, самому стать богом, таким богом, который, который, который когда-то являлась частью вашей души и, соответственно, ваше сознание. Это на глобальном магическом уровне, на социальном уровне это прописать себя как первый, достигший результата, то есть первому что-то внедрить, какую-то новизну в этот мир, что-то изобрести, зафиксировать свои права над этим изобретением, да, первому достичь результата, первому взять этот результат, записав его, как бы, запятнав, сказать себе это, это мой собственный и так далее приобретать права. В этом мире все строится на уровне прав, но каждая система, каждая структура дает свои права. Да? И очень важно понимать, что какие права дает, и ни в коем случае не, не, не искать, например, право любви в государстве. Там его нет да, в такой системе. Но об этом мы еще будем говорить. Для того, чтобы Устроить эти препоны человеческому миру были созданы как раз вот эти вот три круга, три системы, три уровня, опять тройка, да? а, три уровня барьера. Первый барьер самый простейший, самый а, известный это страхи, страх жизни и страх смерти, страх любви и страх ненависти, то есть страх преодолеть общепринятые э, формы. Думать на эти темы и воспринимать любовь, ненависть, жизнь и смерть чуть иначе, чем другие. Это очень сложно. Это только так кажется, что это просто. На самом деле это очень сложно, потому что воспринимать по-другому общепринятые понятия, то есть в своем собственном ментале перепрописывать их иначе, это всегда ставить себя в качестве белой вороны к окружающему миру. А самый главный страх, который испытывает человек по природе со своей, это вдруг оказаться изгоем, ненужным. Это настолько глубинный страх предками нашими вшит, который говорит, если ты останешься один, ты не выживешь. Природа сурова, стихия сурова. Только вместе, скучковавшись, можно построить дом. Один человек дом построить не может. Только вместе, скучковавшись, можно засеять и собрать урожай. Одному человеку это не под силам, поэтому держитесь, люди, друг за друга. А значит, чтобы держаться друг за друга, вы должны иметь общность, ради которой вы будете вместе жить. Это называется ценности и убеждения, основополагающие, сцепляющие элементы, которые держат человека рядом с друг другом. Ну и, конечно же, общее ментальное поле, надо же как-то общаться в этом качестве. Поэтому люди, как правило, за этот уровень не проходят. А все почему? Потому что второй уровень, это уровень эгрегориальных сил. Об эгрегорах мы будем еще говорить, сейчас я об этом много распространяться не буду, уровень эгрегориальных сил, которые внедряют в сознание человека правила добра и зла. То есть это такие глубинные понятия, связанные с религиозностью, счастьем и несчастьем, Божьей карой, Божьим благословением, то есть все, что в жизни человека, связано с первичным прикосновением к потусторонним силам. И как правило эти догматы добро, злом внушают нам определенные традиции, в том числе и религиозные, да, и определенные свободы, в том числе и религиозные. И это, на этом уровне формируется эгрегориальный пласт, который тоже, тоже очень сложно преодолеть, потому что это надо преодолевать уже не мировоззрение своей группы, маленькой группы да, в виде семьи, в виде рода, в виде там еще племени своего, да, а уже огромнейшего количества сознаний, которые инертностью своей невероятны. Представляете, существует, например, полтора миллиарда христиан в этом мире, а вы начинаете попирать своим сознанием христианские традиции. Представляете, с какой инертной массой вы сталкиваетесь? Существует больше миллиарда мусульман, а вы начинаете своим сознанием попирать мусульманские. Представляете, с такой инертностью вы сталкивались? То есть чтобы преодолеть эту инертность, это следующий барьер, и он всякий раз выше и выше предыдущего. И только лишь третий барьер, в третий барьер вообще выходит единица, но, к величайшему сожалению, еще выше преодолеть его можно лишь только при прикосновении к стихиям, понимать, что это значит. На первом круге бытия это тот самый причинный базовый конфликт, который есть смыслом устройства любой реальности. Пока стихии существовали отдельно друг от друга, пока они не соединились на равновеликом кресте, они друг друга вообще не касались. Вообще не касались. Но есть стихии, есть стихии, есть первые элементы, есть первые элементы. Ну вот чья-то гениальная задумка Творца, творения, да, говорит, они а попробуют ли нам, как химик, да, который вдруг начинает собирать из каких-то веществ, каких-то элементов что-то новое. У него то взорвется, то не взорвется. Как в неуловимых мстителях он подбирал количество тратило да, в свои эти дымовые шашки, да? много-мало, вот, вот приблизительно так же. И вот наконец получилось, подобрано то количество вещества, то количество элементов, которые не уничтожили друг друга с одной стороны, а с другой стороны всегда пытаются это сделать. Разнеся их на великом кресте, мы сделали этот процесс управляемым, значит, понимаемым. Он начал развивать себя в дальнейшем, начал развивать в дальнейших своих кругах, устанавливая эти препоны с одной стороны, а с другой стороны, видоизменяя форму стихии, делая ее более понятной, более приемлемой для человеческого сознания. Биологически человеческое тело может воспринимать ее как силы природы. Поэтому мы с вами, работая, будем обязательно искать аналогии в природном мире. Только так мы с вами подберемся к самой сути. Потому что в противном случае у нас ничего не получится. Мы будем говорить огонь, не, подразумевая, не понимая, что мы под этим подразумеваем, мы не сумеем его вызвать в себе, не сумеем пробудить но работая с природными формами огня воздуха воды и земли мы соответственно прикоснемся к тому самому первому элементу который вшит в наше сознание и память о нем и знание о нем и сила его также присутствует и в биологии и в разуме а для того чтобы у нас это получилось нам нужно третье качество третье качество как посредник как дветранслятор который будет переводить в образы вычленяя их физическую форму, вычленяя суть, то есть суть самой стихии. А суть это всегда ответ на вопрос, ради чего создано. У каждой вещи есть свое предназначение, значит, и у стихии есть свое предназначение, в том числе и у стихии, как первые элементы, есть тоже свое предназначение. Третий элемент, третий способ, третий метод, третий посредник, дешифратор, который нам нужен будет для того, чтобы образ стихии перевести в познание первого элемента это то что есть у каждого человека есть у него по праву ваше физическое тело вот его как камертон мы с вами возьмем для изучения стихий внутри своего сознания и распаковку его в уже другой формы уже другом виде для этого вам нужна будет ваша чакральная структура которую точно так же мы прозваниваем через стихийную силу. Семь чакр связаны со стихиями. И сейчас мы с вами это опишем. Работать мы будем с каждой стихией через определенную чакру, и чакра как раз и будет тем самым дешифратором, который будет переводить нам образы на язык ощущений, а значит поможет нам воспринять стихию не в форме ее физического воздействия, а в форме ее мистического смысла, то есть ее оккультного значения, так сказать, такая оккультная философия будет в большей степени нам необходима, чем Просто умение работать с природными стихиями. Природные стихии это следствие, первые элементы так в этом мире проявились, в этом мире первого внимания мы их так видим. И их сочетание мы тоже видим. Но по проявлению, по сочетанию мы с вами можем приблизиться, потянув за эту ниточку к первопричине, то есть к той сути, ради чего создан.